Цикл – это многократное включение и выключение нагрузки. В данном случае это светодиод. ИРВУ-16 будет включать и выключать нагрузку, пока не пропадет питание или же на управляющих контактах не появится или не пропадет напряжение. rwu 16 имеет 4 циклических программы. Это 3, 4, 7 и 8. Для того, чтобы запустить любую циклическую программу, надо установить время 1 и время 2. Устанавливаем время 1. Нажимаем и удерживаем кнопку «Стрелочка вниз». На экране горит три нуля. Кнопками стрелочка вверх и стрелочка вниз можем менять цифры. Еще раз нажимаем на кнопку стрелочка вбок, начал мигать второй ноль. Кнопкой стрелочка вверх нажимаем и выбираем цифру 7. Еще раз нажимаем, начал мигать третий ноль. Нажимаем на кнопочку стрелочка вверх и выбираем цифру 7. 5. еще раз нажимаем и фиксируем программу еще раз нажимаем на кнопку стрелочка в бок и вышли в настройку в каких единицах таймер будет вести отчет секунды это в секундах нажатие на кнопку стрелочка вниз можем или вверх можем менять на минуты еще раз нажимаем. Можем менять на часы. Установлено 0,7,5. В часах это означает 7 часов 30 минут. В минутах обозначает 7 минут 30 секунд. И в секундах обозначает с половиной секунд. Еще раз нажимаем на кнопочку «Стрелочка вбок». И выходим из настройки. Время 1 установлено 7,5 секунд. Теперь надо установить время 2. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочкой вверх. На экране 3 нуля. Производим такие же действия, как с временем 1. Начал мигать второй 0. Устанавливаем циферку 5. Еще раз нажимаем на кнопочку стрелочка в бок. Начал мигать третий ноль. Выбираем циферку 9. Еще раз нажимаем. Время в часах 2. Если выбрали в часах, это 5 часов 54 минуты. В минутах 5 минут. 54 секунды и в секундах это 5 секунд 54 сотые секунды еще раз нажимаем на кнопочку стрелочка в бок зафиксировали время 2 установлено 5 секунд 54 сотые секунды запуск и остановку циклических программ можно осуществить при помощи кнопки «Стрелочка в бок. Или при помощи подачи напряжения на управляющие контакты 6, 7 или 8. Также возможен аварийный случай. Это когда пропало питание 220, а потом появилось. Сейчас продемонстрирую, как работает РВУ-16 при подаче напряжения на управляющие контакты. А подача напряжения будет сигнализировать светодиод. Если подать напряжение импульсно, менее 2 секунд. Реле начнет включать и выключать нагрузку по заданной программе. Остановить программу можно подачей импульсного напряжения на управляющие контакты, меньше 2 секунд. Второй вариант подачи напряжения на контакты постоянно, более двух секунд. И пока на управляющих контактах будет подаваться напряжение, программа будет работать. Если отключить напряжение, то программа остановится. Сейчас продемонстрирую работу каждой программы. Входим в настройки, выбор программ. Для этого нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка в бок. На экране появились щеточки. Это обозначение программ. Кнопочками стрелочка вверх и стрелочка вниз можем выбирать программы. Выбираем программу номер 3. Обозначение вы ее видите на экране. Еще раз нажимаем на кнопку стрелочка вбок и выходим из настройки. Программа номер 3. Перед стартом контакты 1-2 разломкнуты, а 2-3 замкнуты. И через них идет питание. И светится зеленый светодиод. После старта Контакты 1-2 замыкаются, питание идет через них, светится красный светодиод. Питание идет время 1, это 7,5 секунд. После этого 1-2 размыкаются и замыкаются 2-3. Питание идет через них, светится зеленый светодиод, по времени он будет светиться время 2. В нашем случае это 5,54 секунды. Итак, нагрузка будет включаться и выключаться многократно пока не пропадет питание или не остановить программу. Программа номер 4. Обозначение ее вы видите на экране. Перед стартом 1-2 разомкнуты, а 2-3 замкнуты. Светится зеленый светодиод. После старта ничего не поменяется. Работает время 1, 7,5 секунд. Потом 1-2 замыкаются, Светится красный светодиод, а 2-3 размыкаются. Работает время 2. Итак, пока не пропадет питание или не остановить программу. Программа номер 7. Обозначение на экране. Перед стартом контакты 1-2 замкнуты, а 3-4 разомкнуты. После старта ничего не меняется. Работает время 1. 7,5 секунд. Потом 1-2 размыкаются. И замыкаются 3-4. И так будет работать, пока не пропадет питание. Или не остановить программу. Программа 8. Обозначение на экране. Перед стартом. Контакты 1-2 замкнуты. А 3-4 разомкнуты. После старта. Контакты 1-2 размыкаются. Работает время 1. Потом контакты 3-4 размыкаются. И замыкаются контакты 1-2. Работает время 2. И так будет работать, пока не отключить, не отключить питание или не остановить программу.